Доброго времени суток! С вами Екатерина Клопенко. Я являюсь лидером компании BioC и одним из создателей проекта «Бизнес BioC. Сегодня мы будем с вами делать наш канал более привлекательным и интересным. Что это значит? Сейчас я вам открою свой канал Telegram. Покажу его. Вот, открыт. Когда мы опубликуем наши посты, можно добавлять вот такие вот кнопочки для голосования. Допустим, нравится, не нравится, да, ставить галочки. Это всегда интересно и привлекает больше публики, больше народа. А как сделать эти кнопочки? Для этого мы будем пользоваться с вами таким ботом в Телеграме, как LikeBot. Где его взять? Вы можете в поиске набрать LikeBot. Вот таким вот образом. Он у нас высветится. Если вы не можете его найти то вы можете перейти по ссылке, которую я оставлю под данным видео. Перейдя по ней, вы попадаете вот на такую вот страничку. И переходите сразу же автоматически в лайкбот попадаете. Ну вот вы видите, что я уже пользовалась. И, да, сегодня мы будем пользоваться с вами Вместе, то есть изначально у вас будет чистое поле, тут будет внизу начать, вы нажимаете начать и для следующего действия вам необходимо будет написать свой пост, опубликовать свой пост именно в Лайкбот. Давайте сейчас откроем страничку мой ВКонтакте, я уже подготовила данный пост, вот он у меня есть, мы его копируем с вами. Мы его копируем, переносим в лайкбот. Можно делать ссылочку на него, можно не делать ссылочку, но мне ссылка будет на этот пост ВКонтакте нужна. Поэтому я его выделяю, копирую, точно так же вставляю. Все, мой пост готов. Мы его отправляем в лайкбот. Вот таким вот образом он выглядит. Здесь у нас открыли сразу э, те э, эмодзи, которыми я уже пользовалась. У вас будет просто вот таким вот образом. Как выбрать эти эмодзи? Мы нажимаем на смайлик, выбираем эмодзи и ставим лайк, дизлайк. Можете рожицы поставить различные. да. Э, все это будет зависеть от того, что вы опубликуете и, и чего вы хотите. В общем, до 6 Лайков, то есть до 6 эмотий, можно поставить на один пост. Давайте мы сегодня поставим лайк и поставим дизлайк. Выберем, да? Отправляем. Все, замечательно, отправили. Вот он наш пост. Вот они наши лайки и дизлайки, да, голосование. Кнопочки для голосования. Теперь нам необходимо опубликовать наш пост на нашем канале. Что мы делаем? Нажимаем кнопочку publish. И находим свой канал, где вы хотите опубликовать. Находим канал. У вас открывается вот такая вот внизу табличка. Выскочила. Вы на нее нажимаете. Пожалуйста, ваш пост опубликовался на вашем канале Telegram. Мы можем сразу же с вами проголосовать, что вам понравилось. Видите, счет пошел. Замечательно. И вот таким образом... Будет более интересно пользоваться вашим каналом, да, люди будут заходить, смотреть, если вы там приготовили какие-то голосования, да, то это всегда будет интересно, всегда будет движение на вашем канале, будем стараться все делать для нашего зрителя, для наших людей или будущих партнеров. Что ж, с вами была Екатерина Клопенко, большое вам спасибо за внимание, если мое видео было для вас полезным, интересным, обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на мой канал YouTube, на канал Telegram, проходите, все ссылки находятся под этим видео. Жду вас в своей команде и всех, до новых встреч, пока-пока.